Всем привет! С вами китил ЛПС, и меня давно уже просили снять подобное видео, так что вот оно. В этом видео я расскажу, как снимаю я, и дам несколько советов. Итак, первое, что мне нужно для съемки, это идея. Без идеи нельзя доставать камеру, доставать пэтов и начинать снимать. Так что перед тем, как садиться снимать, нужно сначала обдумать идею. И иногда мне в голову приходят прекрасные просто идеи для видео... А через три часа я благополучно их забываю, так что если вам вдруг пришла в голову какая-то э, прекрасная идея для сериала или просто для видео, то лучше запишите ее куда-нибудь. Я, например, записываю в телефон в блокнотике, но ну, кому-то удобно записывать и в тетрадке. Следующий этап съемки это, собственно, расставление декораций. Я достаю пэтов, достаю задний фон, настраиваю освещение. Дальше я включаю камеру и, как вы, наверное, уже поняли, начинаю снимать. И здесь уже действует следующий пункт под названием «Сценарий». Да, конечно же, вы не можете просто взять, придумать идею «Хм, кое я крутой сериал» и пойти снимать. Для того, чтобы начать снимать, вам нужен сценарий. Идею нужно продумать и детализировать. Да, кстати, если вы снимаете сериал, рекомендую вам сначала придумывать начало, потом конец и только потом уже сам сюжет. Так будет легче для вас, чтобы сориентироваться, что можно добавить, а что нельзя, потому что иногда бывают такие сюжетные дыры, что прям закачаешься. Сразу скажу, что я поступаю не как все нормальные люди, я не расписываю каждое слово в сценарии, я просто составляю какой-то план, держу его у себя в голове, и разные детали я добавляю по ходу съемки четкого плана реплик у меня никогда нет. Скорее всего, это связано с тем, что у меня нет времени на составление сценария, и поэтому я продумываю планы быстренько так и держу их у себя в голове. Ну и, конечно же, для гибкости деталей. То есть обычно, когда я что-то записываю, через 2-3 дня мне это уже начинает не нравиться, я начинаю это переделывать, поэтому легче просто держать в голове и подстраивать так, как мне нужно именно сейчас чтобы сейчас мне это нравилось. Ну и, конечно же, по сценарию снимать неудобно. Я пару раз пробовала написать сценарий, и выходило это довольно мучительно, потому что я реально сверяла с каждым словом, и это просто... просто... Но я, тем не менее, не призываю вас этого делать. Вы можете записывать сценарий на бумагу, в телефон, куда угодно. Можете расписывать хоть каждое слово. Поступайте, как вам удобно. Здесь нет каких-то жестких ограничений, просто... Ну, мне сценарий неудобен. Итак, после того, как вы сняли видео, его нужно смонтировать. Я монтирую в программе Sony Vegas Pro 13. Очень вам советую этот редактор Sony Vegas. По-моему, он идеально подходит, потому что остальные все слишком простенькие, а Adobe Premiere Pro, он, мне кажется, слишком сложный, слишком замороченный и... Не знаю. Как бы, зачем лишний раз заморачиваться, но если вам удобнее, то вы можете использовать и его, как и другие редакторы. Но мне кажется, что Sony Vegas самый лучший из них. После того, как я смонтировала видео, я делаю к нему превьюшку. На превьюшке я обычно ставлю пэт, а также пишу название видео. Иногда на превью у меня стоит цветной фон, а на нем написан текст, но чаще именно пэт. И вот, когда уже все готово, я загружаю видео на YouTube, пишу необходимое название, описание и так далее. А теперь немножко лайфхаков. Если у вас имеется такая же наглая жопа, которая все время хочет сбить ваш декор, но на данный момент она спит, вы можете упаковать все ваши декорации в коробку. Вот как выглядит коробка с моими декорациями. А также ниже есть коробка с мебелью. Аксессуарчики и так далее я тоже храню в коробках. Это достаточно удобно и практично. Кстати, вещи не пылятся. Вообще все храню в коробках. Ой, вот храню в коробках под суши. Также иногда я использую белый фон, когда делаю обзоры на посылки или письма. Мой рабочий стол выглядит именно так. Здесь лежит листа А3. Тут листа 3 Здесь кошка. И здесь такой маленький листочек, который выполняет функцию угла. Ну а здесь пустота... Чаще всего я использую белый фон, когда важно сосредоточиться именно на том, что я буду показывать видео, ну, то бишь на посылках и письмах. В остальных же случаях я обычно ставлю фоны. Это были такие небольшие лайфхаки, которые, надеюсь, вам помогут. Ну а на этом все. всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте друзей, а также вступайте в мою официальную группу ВКонтакте. Всем пока! Ну, а еще заодно покажу вам, где я храню своих пэтов. -да! У меня есть такой вот большой кейс из-под ноутбука. Не моего, правда, он уже очень старый, этот кейс. Вот. Здесь я храню всех пэтов, у которых есть прически или голова хрупкая, например, как вот у этой, потому что печальный опыт. Вот. Значит, те, у кого есть прически, они могут поломаться. Ну и Рейн тоже тут, потому что он, не знаю, боюсь из-за него. Ну а так, в основном, все вот пэты, они находятся в такой вот коробочке. Она закрывается...